Что случилось? В горизонте один из ваших кораблей. Не может быть. Пошлите. Совершенно верно. Ведет Швудо пилигрим Один только Гуль может позволить себе дерзость ворваться в порт Окленд при восьмебальном шторме. Не говорят, что мистер Гуль лучший капитан вашей пятобойной флотилии. Гуль? Это гордость американской фирмы Джеймс Элден и сын. Гуль – это гуль. Этим сказано все. А почему он возвращается? Не знаю. Во всяком случае, меня это очень устраивает. Мистер Варбе, который имел несчастье нанять в Альпара. Любой из них не стоит стоптанного сапога с левой ноги моего юнги дикасенда. Я убил семерых Вы говорите, капитан На этот раз о китах, мистер Вар. <соценно> <соценно> <соценно> Я убил семерых! А где остальные семь? Сто пустых бочек на борту пилигрима Видно ли это, Пять моих янки, к сожалению, не в состоянии справиться с семью китами, которых еще мы должны подколоть. Нужны матрос. Первоклассный матрос. Увы, капитан, в разгар охоты вы никого не найдете в окленде. Никого? Ни единого человека. Тогда до свидания, мистер Варф. Куда, капитан? В Австралию! Диксандр, мы идем в Австралию! Есть в Австралию, капитан! Здорово, капитан. Я хочу вам предложить нечто другое. Что именно, мистер Варби? Немедленно вернуться в Сан-Франциско. Имея на борту 120 пустых бочек, мне не до шуток, мистер Варби. Я не шучу, капитан. Когда мы уходили от мыса Горнки, ты хохотали нам вслед. Диксент, ты видел, как они хохотали? Да, сэр, они хохотали и плевали нам в корму. А. Дорогой капитан, я полномочен просить вас не только вернуться в Сан-Франциско, но и принять на борт нескольких пассажиров. Что? Принять на борт нескольких пассажиров. Произошла ошибка, мистер Варби. Мой пилигрим не яхта для прогулок. Я китовой, а не извозчик, и никаких пассажиров я не приму. Примите. Нет, примите. Нет. Смотри. Смотри. Сказала. Двести и приготовьте деньги. Миссис Селдон? Женщинь! Рада вас видеть, капитан. Мы сбежались в Окленде и хотели бы вернуться домой в сан франциско с вами, не дожидаясь пароходов с компании. Мисс Олден, все корабли нашей флотилии, миссис Селден, были бы счастливы, но... Вот и прекрасно. Я так и думала. Спасибо. Дикий И приготовьте 200. Дик, мой мальчик он стал большой, загорелый. Что вы о нем скажете, капитан? Не жили ведь! Помогаю вас. Не живетитесь! А, а -а -а. Попалась, красавец! Будьте знакомый, капитан. Мой кузен Бенедикт. Уль. Кума! Кума юзилантикус экстраординар! А, -а, -а. А, -а, а вы занимаетесь естественной историей? Естественной? Никоим образом. Вы слишком обобщаете, дорогой капитан Нуль. Кузен. Вот именно, мне одинаково чужды и ботаника, и геология, и даже ваша эта астрономия, дорогой капитан Куль. А -а -а. Вот именно я говорю Куль. Кузен. Скажу вам больше, я даже не зоолог. Вы спросите, что же я в конце концов изучаю, дорогой капитан Браунинг? Ага, я изучаю энтомологию, великую науку о насекомых. Кузен, да. ваш голубой таракан. Что? Он только что прополз под дверью веранды Ай! Умоляю вас, не шевелитесь! Не шевелитесь! Все понятно <свят> <свят> Это тоже мой пассажир <свят> Увы, мой дорогой капитан Браунинг <свят> Расскажите лучше, когда вы думаете выйти в море? Как только уляжется -то шторм Но должен предупредить вас, миссис Уэйден, что если попадется кит Знаю-знаю, вы китобоя а не извозчик, а пилигрим не яхта для прогулок ведь я все слышала, все до последнего словечка. Хотя и находилась на другом конце дома. Неужели я так громко говорил, мистер Вар? Громко? Громоподобно! Вы еще ничем не провинились, я вас слушаю Я служил на лучших пароходах линии Марсель-Гонконг Я в совершенстве знаю французскую кухню, капитан Мне нужны моряки, а не спаршу майонезе Я приготовлю вам любое блюдо из самой заурядной рыбы Пассажиры будут довольны, капитан Пассажиры? Ручаюсь вам Вы правы, четыреста чертей. Они должны быть довольны. Как вас зовут? Негору, Себастьян Негору. Отлично! Я беру вас на борт, Негора. Обед всем! Есть, капитан. Прошу вас Эгей, эгей, эгей, эгей быстрее, беги, беги, матрос, с на ногу, на той волне, волне. придется мне пронзить его насквозь. Мое добь легко летит, кита пронзит. Эгей. Эгей, скорей, скорее спускайте по. Рыбцы, вперёд, кем добычей будет мир. Бултон. Well. Дурвайл. Никита, ты опять что-то видишь в океане? Вы опять ошибаетесь, Адмирал Уэлл. Океан пуст, как никогда. Да ты не туда смотришь. Не тут, а там. Простите, шеф. Кричи! Ты первый увидишь. Что? А что, Кристиан? Кричи так. Плавучий предмет по правому боку. Какой же это предмет? Это это кит. Кит, мамочка, кит. Кит не может быть. Разумеется, я бы предпочел видеть перед собой любого представителя полужесткокрылых. Например, плоху. Хотя бы. Но на этот раз перед нами кит, так Перед нами гигантское млекопитающее, именуемое в просторечии. <связывая> Китом. Посмотрите сами. Вот медно-красная чешуя на спине. Вы Затем... правы, мистер Бенедикт. Ага. Вы правы. Перед нами настоящий 500-тонный трехмачтовый кит с медной обшивкой на борту. Что вы хотите сказать? Это корабль, потерпевший крушение. Корабль? Да. Кит. Спящий кит, уверяю а -а -а. вас. Ах, Внимание! верь! Кто-то там кричит на том голове? Мне кажется, лает собака. Любку народу! Держись, собачка, держись! Они живы, миссис Селден, и мы их спасем. Сандерс, каждому воды и немного рома. На этот раз им повезло, беднягам. Не Почему? Негры. Ценный товар. Товар? Но вы забыли, капитан, что рабство уничтожено в Америке? В Америке, да. Я сам за это брался. Но кроме Америки, миссис Уэлдон, есть и другие страны. Вот, например, Африка. Африка? Да, экваториальная Африка. Страна работорговцев и невольников. Но, капитан... Какая страна? Вы под американским флагом. У тебя. Вам нечего бояться, друг Кто вы? Граждане Соединенных Штатов, работали в Австралии. Возвращались домой. Что случилось с Вальбиком? Масса капитан. Об этом страшно вспомнить. Большой корабль пробыл на борт и ушел. Не оказал помощь. Потом... Ну, шторон. Да. Океан велик. А мир жесток. А какая собака, дядя Денис? Я так полагаю, Жики, что это, безусловно, четвероногая позвоночная. Точнее, собака, из породы так называемой. Называемых австралийских динго. Динго, тебя зовут Динго, а мне такое Ну дай, Аббат, Динго. Ну дай, ну дай, Аббат. Егора, Егора! В чем дело, Негора? Откуда собака знает вас? Об этом надо спросить у собаки. 12 февраля 1873 года, 6 часов вечера, курс Норд-Ост, все спасенные живы и спят, старшего зовут Геркулес. Но мне уж было его одеть, капитан, он слишком велик, он как хит. Не Ни слова о поговорим о собаке. Капитан, разрешите предложить гикучашку? Они все говорят, что собака не принадлежала капитану Вальдска. Он подобрал ее на африканском берегу, где-то в устье Конго. Конго? Да, так сказал мне старый Томас. Совершенно верно. Это случилось в устье Конго. Что именно, капитан? Два года тому назад, мисс Сойлдер, газеты сообщали о таинственном исчезновении именно в устье Конго одного французского исследователя Африки... Я принес кофе. Возьмите поднос к да? нам. Капитан, вы не успели назвать имя путешественника? Эстет. Самуэль Зернон. Училась мой мальчик? Сто жира гуляют рядом и просятся на борт. Кто еще просится на борт? Кто? Каждый не поминать. Где? Там. Кит. Всем китам кит. 20 метров. 20 метров, полосатик. Гарпуны в порядке? Отлично смазаны, капитан. Острога, копья. Веркает, как солнце! Так что ж вы стоите! Шутку! Есть, есть! шлюпку! Вы мой мальчик! На этот раз ты со мной на охоту не пойдешь! Не пойду? Да. Ты останешься здесь, вместо меня дик. Только тебе я доверяю пилигрим. Будь осторожен и тверд 15-летний капитан. Есть, сэр! Ну, иди, командуй, торопи людей! Есть! Есть, капитан! Ха! А? Дорогой капитан, а не найдется ли на коже этих млекопитающих каких-нибудь особых прямокрылых насекомых? Вот именно, дорогой капитан Бульбуль, осторожно, -буль. а ой! Я предоставлю всю кожу в ваше распоряжение, профессор. А, благодарю вас, благодарю вас. Капитан поднял гарпун. Ой. Волнуйтесь, миссис Уэлден. Промаха не бывает. Размахнулся! Вот-вот сейчас! Попали! Попали! Самое главное сделано. Тищин нырнул, теперь он поведет их за собой. Только б недалеко, только б недалеко. Ветер идет, капитан, не беда. Ха-ха! Хороший океанский шторм идет! И дождь. А что же дальше? Дальше. спустить флаг. Да, это был настоящий охотник. Мой мальчик, сможешь ли ты найти дорогу в этом страшном океане? Капитан научил меня управлять парусами и понимать указания карт. Я поведу корабль по компасу. Сколько бы нам достигнуть Америки? Мы дойдем, миссис Уэлдер. <звы> Продвигается шторм. Я хотел бы поговорить с капитаном. А если вы не знаете, что капитан Гуль погиб? Простите. В таком случае с Юнгой хотя бы. Здесь нет Юнги. А кто же здесь? Кто командует этим кораблем? Я! Вы? ха ха ха ха ха ха Капитан в 15 лет! Да, я, мистер Негоро! Капитан в 15 лет! Что же прикажете подать вам, капитан? Молочка? Или манной кашки? Негоро! Прежде всего, встаньте как следует, Кок. Я требую от каждого, кто находится на борту Пилигрима, полного повиновения капитану. Вам ясно? Ей не может быть. Сойдите с мостика и займитесь вашей кухней, мистер Негоро. Who shall you? Sir. Вниз! Вниз вступайте! Вон! Летучий голландец? Предвестник гибели корабля? Не может этого быть! Надо быть суеверным, Диксент! Глупости, сказки! Дядюшка Том, вы когда-нибудь слыхали о летучем голландце? Нет? А вот сейчас там, наверху, на реех, я... Дядюшка Том, вы спите? Что же это у вас, дядюшка Том? Клонились от курса на четыре румба! Вам надо отдохнуть, Геркулес. 最近哪天有货？ Я принес вам кофе по вот, турец. Поставьте на стол. Ай-яй-яй! Какое несчастье! Разбился запасной компас! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Слава Богу, что остался секстант опытных руках вы свободны, Негоро. Где мы сегодня находимся? Мы где-нибудь здесь. Так близко? Да, но я не могу сверить показания путевого компаса. Запасный разбит. Остается секстант, но я не умею с ним обращаться, Миссисуэл. Течение могло отнести нас в сторону. Но это не страшно. Земля перед нами. Она может открыться каждую минуту. Смотрите, Миссисуэл. Американский континент как барьер преграждает нам путь от мыса Горн до Сан-Франциско. Я делаю все, что умею, миссисел, а это вот так мало. Ты делаешь больше, чем может сделать человек в твоем возрасте, мой мальчик. Как вы себя чувствуете, адмирал Уэлл? Благодарю вас. Почти прекрасно. Я хотел бы быть вам банке. Тик, а куда попала Мелька? Ее караулит Геркулес. А ладно, она молвта убивать. Масс-капитан, прошу вас наверх. Земля. Да? Туман. Туман. А! Помоги! Помоги! Спасибо. Штурвалу? А -а -а. Что вы здесь делали на город? Гулял, дышал воздух, любовался окрестность Я запретил вам показываться у штурвала. Такого правила на кораблях нет, молодой человек. Теперь оно есть. Если вы посмеете его нарушить, я застрелю вас на месте. Масса капитан, разрешите мне вы без этого повара на завтрак акулам. В последнее время он мало интересуется кухне. Черные обезьяны. Куда девала земля, масса капитан? Земля? Нет ли здесь колдовства? Черные бороды. Здесь сегодня сегодня я иду над землей подо мной города горная цепь Анды я прошел Чили Чили что это значит где я? Это туман. Где же я, капитан? Третья заповедь шкипера. Капитан, потерявший уверенность в себе, теряет власть. Теряет власть. Масатик. Масатик. Слежат старый курс. Старый курс. Нордос 38. Да. Нордос тридцать восемь. Но где? для вашего сына, миссис Уэлден. Нельзя ли немного крестной воды для Джека? Увы, ни капли. Цистерны пусты со вчерашнего дня. Ручьев, земля, земля. Я пытаюсь сдвинуть берега, берега. Итис Уэлд, пилигрим идет вдоль пустынного берега. По правому борту непрерывный сейф подводных камней, и нет даже пухты, куда бы мы могли укрыться. Укрыться? Да. Шторм прижимает нас к земле. И ты хочешь уйти в океан, бороться вдали от берегов? К сожалению, это невозможно. ты решил, ну, говоришь, Дик, чтобы спасти людей, миссис Уэлдон, я хочу перепрыгнуть Риф на большой волне, не дожидаясь, пока шторм разобьет нас Ты взвесил, обдумал? Да. Иного выхода нет. Тогда действуй, мой мальчик. Мой капитан. Раздать пояса! Не волнуйтесь. Спокойствие. Полное спокойствие. Геркулес. Всех наверх. Его. скажите, где мы находимся? А вы, мистер Знаю, видел. Это был прыжок изумительной смелости. Боливия. Где же мы все-таки находимся, мистер Гаррис? Меня зовут Артур Гаррис, мой юный друг. Неужели вы не знаете, где вы находитесь? В Южной Америке, конечно. Боливия. Совершенно верно. Почти на самой границе Чили. Как это замечательно, скажите. Но я хотел бы пожать руку отважному капитану. Я был капитаном этой вот. шхуны. Вы? Да. Сударыня. Диксент был нашим капитаном на шхуне и продолжает оставаться нашим капитаном на берегу. Прекрасно, прекрасно. Скажите, вы были боливец, мистер Гарри? О, нет, миссис. Американец. Моя гаценда сан рядом. Не более двух суток, Дим, типа, над вашим слугам, мисс. Ой, и мы сможем оттуда послать телеграмму по Фриско? По Фриско? Да. Ну, разумеется, из-за Не более Ой. двух суток пути от моей Гациенты. Дим, вы принимаете приглашение мистера Гарриса, не правда ли? Мне не хотелось бы удаляться от берега. Кроме того, на шкуне остались еще вещи, ценности. Тогда и... торопитесь, мой юный друг, торопитесь. Скоро начнется прилив. Откуда вы, сеньор? Тише. Меня зовут Негору. Лично? Откуда же вы? Я гостил у англичан в Новой Зеландии. Мы так и думали. А груз? Все конфисковано, Гаррис. Какое и несчастье, сеньор. Негору. Только Негору. Но объясните мне, сеньор Негору, что общего вы эти нахальные янки? Я внимательно, Гаррис, у меня есть виды. Эта женщина и ребенок могут стать. Киркулес! Я здесь мод, капитан. Немедленно задержать на гор. Здесь немедленно задержать и убить Негора. Да, если он окажет сопротивление. Они возвращаются. Вот, значит, не пора уходить. Прошу вот наказать моим драгоценным друзьям самый сердечный прием mm -hmm. ваших южно-великанских mm -hmm. владений. Будьте уверены, я поведу их через резко к болоту. Прекрасно, я приду туда берегом. Перегайтесь, мальчишки, капитана и профессора. Они могут испортить все задуманное дело. Приласкайте собаку. У вас есть сахар? Есть. Отдайте весь запас. Прекрасно. Все понятно, без слов. Должен признаться, что негодяй не понравился мне с первого взгляда. Но он уже не вернется, мой юный друг. Его съедят аллигаторы. Но со мной вам нечего бояться, миссис. Я поведу вас с чудесными лесными дорогами. Путь, миссис Элден. А, путь, моя крошка. Путь, капитан Сент. И вы никогда не были в Боливии, мой юный друг? Нет, мы били китов в юго-западной части океана а. а миссис Уэлден, профессор? Тоже нет, насколько я знаю а. Профессор? Разумеется, это не относится к моей специальности. Так. Но я не вижу. Что именно, профессор? Ни хинных, ни кучуковых деревьев. Да. А между тем, именно в Южной Боливии... Помилуйте, профессор. Вот они перед вами. Вот. Где? Вот, вот. Вот. Осторожно. Осторожно. Мистер Бенедикт, Мои очки. Какое несчастье, профессор проклятая коряга. Очки. Ну вот, теперь я ничего не вижу в трех шагах. Для меня пропали все красоты Боливии. Когда еще соберешься сюда? По крайней мере, вы теперь не будете удаляться от нас, мистер Бенедикт. Что такое? Мы находимся где-то в окрестностях моей кассиенты, но я не узнаю. Вы заблудились? О нет, я повел вас ближайшей дорогой. Но мне кажется... Дорога стала длиннее. Они а не пойти ли мне вперед одному на разведку? Нет, мистер Гаррис, нам не следует с вами разлучаться. Как хотите, но я боюсь, опять ночлег в лесу для миссиса и малыша. Пусть еще один ночлег в лесу. Как вам угодно. Как вам угодно. Теперь только завтра мы будем у ворот моей досьенде. Там когда еще порт Кальяда, пароход до Сан-Франциско, О, Сан-Франциско. Сан-Франциско? А? Сан-Франциско. Север, юг, все правильно, все правильно. Я вел корабль по правильному курсу. Масадык! Всем оставаться на местах. Скорее, Маслик, смотрите! Вы видите? Вижу. Это не Боливия, это не Чили, это страна, не Америка, это Африка! Молчите, Геркулес! Молчите ради миссис Уэлдон. Африка! Африка! Кто не должен знать об этой страшной правде? А теперь возьмите Динго и возвращайтесь в лагерь. Тихо. Масадык готово. Пошли. Что случилось? А где же Гаррис? Его здесь нет. Поднимайте людей, собирайте вещи. А где же он? Гарри сбежал. Он заодно с Негор. он подлый предатель. Так значит, Гценда. Все ложь, миссис Уэлден. Здесь нет ни Гациэнда, ни городов, ни дорог. Здесь... Она, она укусила меня. Вот она. Я рассмотрел ее в лук Что это? Африканская муха! ТСМ в Южной Америке! Мировое открытие! Или я сошел с ума? миссис Вик, теперь... Теперь я все поняла. Что делаете? Его величество Манилунгу, мне тоже, о, мне тоже Надоели эти дожди. И дайте его величеству, что я согласен, пусть зовет колдунам Гангу, о, пусть зовет кого хочет. Его величество хотел бы знать. О, Ясно. Приму левую часть молитву, о, приму. Божество приношение! Нет! Не дам! Люди стали дороги! Пришлю бочонок Рома и старую лошадь! Так и скажи? Субайте! Субайте все. Я старт! Я понял! Синьор, синьор! Лоша мой! Дор Пахейра? Рад вас видеть без веревки на шее. Мы понесли большие убытки, Альвец. Мою шхуну захватили англичане. Проклятие! Я уж начинаю привыкать к дурным вестям. Но я пришел... Не с пустыми руками. Скандалы экипаж американского корабля что вы намерены стали делать продать продать разумеется и вы и ваш мальчишка и даже Эд мухолов вы все конкретная коммерческая ценность вы забываете что мы свободные люди нет миссис это вы забываете что это ангола да не Пятое авеню в Нью-Йорке. Ангола! Ангола, бесмерт! Какой же вы негодяй, Нигола! Негору? О, нет! Я не Негору! Я капитан Себастьян Ферейра. Вы кали Или нет? Торговец черным деревом Негуцьян, компаньон великого альвица знаменитый путешественник, специально приезжает в Анголу, чтобы писать о нас свои книжонки. Это только удвоило цену. Может, вы желаете утроить? А может, подумаю, не обещаю, может, любезнейшая миссис, я прикажу вам готовить мне утренний кофе и, скажем, спаржу в майонезе. Убрать! Тогда, дорогие друзья, я подложил под компас, угадайте что, железный топор. И компас стал показывать не весь какую чертовщину. Весь северо-восток и юго-восток и так далее в этом роде. Клянусь сатаной, Альвей, я сделал это вовремя. Мы чуть было не столкнулись с английским корветом, шедшим прямо на нас. Черт их возьми, этот щенок виноват. Капитан Сэн так поспешно стал выравнивать свой курс на юг вместо севера, что только мачки трещали. Античанин скрылся, дальше все пошло прекрасно. Мы обогнули мыс Горн, жестокую метель и шторм. Ну, а капитан Сен, наверное, решил, что вся Америка пошла к чертям на дно. <правдачного> <правдачного> <правдачного> Маленький анки. Вы мне его подарите, сеньор Феррера? Он ваш! Потом... Потом, конечно, я вытащил топор. Но уже не в Тихом, а в Атлантическом океане. И я попал прямо в объятие Ганни. Капитан Совета, не угодно ли барашек по -африкански? Себастьян Перейра снова с вами, он пьет за здоровье великого Альвеца, некоронованного короля Анголы. Капитан Сэм, твой умный друг, Пусть выпьет. Ну, где миссис Уэлдон? Вы, мой юный друг, Я постигла страшная утрата. Джек умер? И она тоже. И профессор, и маленькая крошка. Они погибли? И все это я видел сам, своими собственными глазами. И кажется, я не переживу. Да! Не переживешь! Он мой! Отдайте мне, Вальвич! Подарки не возвращаются, Феррера! Слово есть слово! Отдайте, Вальвич! Он мне нужен! Мальчик вылечит меня от ревматизма. Дайте его вид, Муани Лунгу, что я завтра принесу его в жертву, заменив им старую лошадь. под водой капитан всегда остается капитаном верным закону морей Миссис Уэлдон, Джек, погибли. Они живы, Масадик. Живы. Живы? Живы! До встречи, Масадик. А я теперь сильнее леса. Я рассердюсь и прогнал, халатку. Мамочка, а где мой друг, капитан Сэнд? Ребенок ничего не должен знать о гибели капитана Сэнда. А вы уже знаете, тем лучше, разговор будет короче. Ну, я, наконец, придумал, кому вас можно продать и очень недурно заработать. Молчите? Не беда. Ваш будущий хозяин заставит вас заговорить. Потрудитесь встать, сударь, и снять шляпу, когда вы говорите с дамой. Поставьте Оставьте, кузен, уйдите. Разве вы не видите, с кем вы имеете дело? Заговорила. Какой ненадяй осмелится купить белую женщину? Даже в этой стране. О, этот господин осмелится. И даже очень осмелится, ручаюсь вам. Кто же? Некой Джемс по фамилии Уэлдон. Да-да, ваш муженек. Что же вы не падаете в обморок? Не целуете мне руки. А? Каким образом? Намерены вы это сделать? Очень просто. Я сам поеду в Америку. Вы? Да, я. На этот раз в качестве вашего преданнейшего слуги, спасшего вас во время крушения Брига. Это обман. Вымогательство. Наоборот, нормальная коммерческая сделка. Я вручаю письмо от вас, которое вы мне сейчас напишите. Никогда. Пишите? Нет! Ну-ну, пишите. Дорогой толстячок. Простите, как вы называете вашего достопочтеннейшего мистера Уэлду? О, Джеймс, этому самоотверженному и благородному человеку обязан жизнью самых близких тебе людей. Его доброта к нам не описуешь. эти деньги не слишком ли это малая награда за нашу жизнь и счастье? Как это справедливо! Я плачу! Сеньор Рейва! 150 тысяч долларов и ни одного цента меньше. Весь с полным грузом, которые придут сюда под моей командой. Одна из них моя? При одном условии. Вы будете беречь эту миссис, как зеницу ока. Я буду беречь ее как собственную кассу. Она говорит о спасении, миссис Уэлден. Скорее берегом реки к океану. Правильно. Только там мы будем в безопасности. Правильно, мастер капитан. <плескотворение> С берега Конго меня тяжело ранил и ограбил мой проводник Негоро. Я умираю. Самуэль Верну. СВ 3 декабря 1871 года. И sure. жену. Sure. Приближаются. У меня нет больше патронов. Я, я всю жизнь имел дело с булавками. Это мой местный Фрегат. фрегат? Я принял его за призрак, за летучего голландца. Не надо быть суеверным, Дик. А дальше Оклендский суд установил имя этого разбойника, Негора. Перейра, Да, пират, от которого можно было всего ожидать. И тогда друзья помогли мне. 15 китобойных шкум блокировали Казанде. И ваше страшное путешествие закончилось. Спасибо, капитан. Ну, что вы скажете о моем воспитаннике, о моем маленьком Пике? он вел себя как настоящий капитан Что вы, миссис Уэлден, если бы я знал все, что должен знать настоящий капитан, сколько бы несчастья можно было бы избежать Все хорошо, мой мальчик, все живы, значит все в порядке, так говорит морской закон Дорогой капитан, прошу. Поверьте моему слову, мисс Сент, что этот мальчишка, я имею в виду капитана Сент. Скоро будет гордость американского флота. Именно это я и хотел сказать, дорогой капитан Винчестер. Гуль, гуль, гуль. Именно Гуль.